Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с Костей и Женей все-таки решили еще сделать несколько роликов про кино и литературу, но не про Короткевича. Мы тут подумали зайти немножко с другой, так сказать, стороны. А нас спрашивали и в ролике про Короткевича, по-моему, и когда я про Быкова писал. А действительно вся белорусская интеллигенция полностью упоролась по перестройке и рубила вот за демократов, за перестройку и за это все. Или может быть были какие-то исключения. Вот собственно сегодня мы и хотели поговорить про эти самые исключения и про возможно самого яркого представителя антиперестроечного лагеря внутри белорусской творческой интеллигенции Ивана Шамякина. Иван Шамякин тоже достаточно известный белорусский писатель. Сейчас он, наверное, как-то находится, может быть, в тени. там Быкова, Адамовича и так далее. Но в свое время он вполне себе жег. В частности, он был известен, что там сердце на ладони, тревожное счастье. Атланты и кариатиды. А, да. Был в школьной программе. Ну, достаточно был издаваемым и читаемым писателем. Вот, собственно, мы сегодня поговорим о нем персонально и о фильме. По его сценарию. Фильм называется «Эпилог» 1994 -го, года, который сам Шамякин оценивал как обвинительный акт против эпохи и демократов. А, то есть, он считал, что это вот такая бомба и политический манифест. Поэтому его мы тоже обсудим. Ну, собственно, потиху пойдем. Мы тут, как обычно, разделили между собой в порядке подготовки материалы. Вот я себе взял, поэтому я и начну. Собственно, дневники-мемуары Шамякина, они есть на... В торрентах называется это «Размышления на, на последнем перегоне». Дневники 80-85-х годов. А, мне нужны очки, я их скоро куплю, всем станет легче, но пока будет так. А, есть на торрентах, но они сугубо на белорусской мове, насколько я понимаю. Я на русском не нашел. Дело в том, и мне кажется это важно, что Шамякин, как белорусский совпис нормально писал и говорил по-белорусски. Это не националистический выверт, как мы дальше увидим. БНФ он очень не любил. Но это было некое такое понимание миссии белорусского писателя. Мы для того, чтобы развивать национальный язык и национальную культуру. Поэтому вот все мы, о чем мы говорим, скорее всего, нет на русском. Ну или, по крайней мере, я не нашел. А, собственно, пару слов, наверное, о биографии, о, биографии нашего, так сказать, классика. <смех> Родился в 21 году в очень простой крестьянской семье, учился в техникуме строительных материалов, кажется, и по распределению был отправлен аж в Белосток. Ну, тут нужно момент... сказать, да что Белосток с 1939 по 1941 находился в составе БССР да. и, собственно, после э, известного теперь всем с мероприятия 17 сентября, Западную Беларусь надо было развивать. Вот молодой специалист Шабякин едет в Белосток по распределению. Это в, а, древний белорусский город Белосток, который тогда на самом деле считался скорее вот такой некой столицей Западной Беларуси, как вот Львов считается неформальной столицей Западной Украины. А, но он там работает недолго, его призывают в армию, и это, собственно, спасает его от удара 1941 -го года, <coughs> потому что его. Призывают в Мурманск, где он, как сказать, служит и воюет в составе зенитных частей противовоздушных. Он там, как, собственно, трудится на этой военной ниве где-то года до 44-го. Потом его перекидывают с его зенитками на Западный фронт. Он участвует в освобождении Германии. ну В общем, война для него заканчивается достаточно спокойно и хорошо. Насколько она может быть спокойно и хорошо. И дальше, в принципе, он некоторое время работает учителем в школе, но начинает... По Начинает двигаться по партийно-комсомольской линии. Он, собственно, еще, будучи военным, так сказать, был там комсоргом роты, кажется, взвода и так далее. Заканчивает партийную школу. Начинается у него одновременно карьера писательская и политическая. И книжки издаются, и депутатом Верховного Совета он становится, как на самом деле было принято у... Таких лояльных, хороших советских и белорусских писателей. Они все сидели в Верховном Совете и все ездили на открытие сессии ООН в Нью-Йорк. А, больше того, он даже становится председателем Верховного Совета. И 15 про... лет повел председатель в кресле председателя да, в кресле председателя а, и... По-моему, в Верховном Совете СССР он тоже присутствует. Да, 9 лет с 80-го по 89 год он стану, будет депутатом Верховного Совета СССР. И, по-моему, в 82-м получит Героя социалистического труда. Вот, и тут мы, собственно, <coughs> ныряем в его воспоминания, которые можно найти только на белорусской море. <coughs> воспоминания начинаются в 80-м году и. Я бы сказал, что поначалу мне показалось, что мемуары очень скучные. Дедушка уже в возрасте, ему уже там 60, он лежит в больнице, у него слабеет зрение. И как бы он там вот вспоминает родственников каких-то, своих предков и явно собирается помирать. Но мы-то знаем, что еще четверть века он протянет. И вот все грустно, грустно, грустно в мемуарах, и тут начинается перестройка. А вот перестройка дедушку взбодрила основательно. Там просто вот такое. такое что за дегенератом, вынесла этой муслой волной. И дедушка начинает строчить. Сейчас я уже начну цитатами стрелять. Месяца два, сдав роман, не брался за перо, но морочил себе голову чтением газет. Ругал себя, плевался, но оторваться от них не мог. А Видно по этим самым дневникам-мемуарам, что... Или не видно, а как бы... Он позиционирует себя именно как противник Горбачева, противник перестройки и как коммунист. Что Сталин? Диктатор. Принизить Ленина? Вот глобальная задача. И самое гадкое, самое страшное, что мы, коммунисты, глотаем этих жаб. Большинство так и не поняло, что идет безжалостная идеологическая борьба. И не только идеологическая борьба за власть. Но в принципе, чем дальше тем больше становится понятно, что он как бы ассоциирует себя с коммунистической партией, но ну, вот является ли он коммунистом именно в таком классическом ортодоксальном понимании, это, конечно, большой вопрос. Здесь я бы добавил, что э, в романах и в творчестве он все таки сваливается периодически в истерию, он пишет в 90-х романы про узников злого сталинского гулада, он пишет иногда там разоблачительные статьи типа того, что как после воспоминания, как после 20-го съезда он зашел это, это там кому-то кому там то ли колосу колосу ну, вот зашел в дом, и Колос на него, посмотрев, дебегающим не взглядом, сказал, это ж какому тирану мы служили. Для Колоса это было открытием, да. И Шамякин комментирует по поводу того, что я понимаю, у он столько хороших стихов про Сталина написал. Mm -hmm. а, ну Ладно, если мы уже отвлеклись на это, то вот что еще хорошего в мемуарах, они неплохо описывают литературно-политическую, литературно-номенклатурную тусовку. 60-х, 70-х годов. Вот этот момент просто очень хорошо, интересно и здорово. Но мы сегодня не это собрались обсуждать, поэтому как бы... То есть он позиционирует себя ком, как коммунист, но при этом его взгляды отличаются ну скажем, крайней противоречивостью. Я вот сейчас еще одной цитаткой жару. Страшно от возможности социального взрыва. Национальный плюс социальный. Грандиозная резня. Ужас. Холодеешь от перспективы такой. Теперь надо бороться не за мир во всем во вселенском масштабе, а за миросогласие у себя дома этого требует жизнь. Но взрывы явно, на взрывы явно подбивают ультрареволюционеры левые всегда авантюристы. От них прогресс социальный, но от них и беды, восстания, войны. Можно, конечно, оговориться, что в перестроечной вот этой всей как это, каша часто левыми называли крайних демократов. Почему-то, ну, было такое, что левые это хорошие, а хорошие сейчас кто? Перестройщики и крайние, крайние демократы, поэтому левые они, а правых называли, правыми называли консерваторов. Но мне кажется, здесь уже проскакивает, даже мне такая вот неприязнь вообще к вот этим людям, которые мутят воду немножко, ну, как-то какие-то... И чем дальше, в принципе, в мемуарах, тем больше... Какие-то антисемитские нотки появляются. И не только антисемитские, что вот Ленин, он хороший. Один говорит, дедушка ну, Ленин хороший, хороший бы был. Мозг, мозг. Да. А вот эти Сталины, Троцкие, им бы вот побольше русских людей уничтожить. <laughs> <laughs> И такие как бы выверты, они продолжаются. <как> мне не нравится раздел Германии. А с самого начала бомба. Но вчера перед телевизором, глядя на самодовольных немцев, больно стало. То есть, с одной стороны, вот раздел Германии плохо, хорошо, чтобы объединилось, но с другой стороны... Вот, против... как, как, как плохо, что объединяется. Да. Дальше у него там была мысль про то, что это же Гитлер будет новый, там, и поход на восток. Ну, в общем, короче, как-то так. А, очень противоречивое отношение к, собственно, националистической движухе. То есть, он очень сильно не любит БНФ и все, что с этим связано. Но при этом он белорусскоязычный писатель, он за белорусскую мову и даже за суверенитет бы не поверить. Не люблю игры в символы. Есть в этом что-то детское. Но вчера БНФ организовал прощение с одним из своих членов на, с национальной атрибутикой. Флаги, погоня. И это тронуло. Особенно молитва к Сезанной Белорусской море Условности, ну волнует. Начинаешь понимать силу церковных обрядов. Они а для души. Разумом я итоист, а молитва впечатлила. Ну вот здесь тоже можно сказать про его отношение к религии. Есть еще одна мемуаря 2001 года, где он уже совсем, считай, на пороге, Кончины подводит какой-то итог. И он всю книгу, э, через все эти мемуары проходит красной ниточкой тема религии о том, что вот он все время был атеистом, верил в партию, а получается зря верил, а вот люди верующие, они на самом деле чище. Они и не, не зря. Они не зря, да. Они чище и лучше. Он там вспоминает какого-то верующего. И примут не я а мы просто сдохну. <смех> вот. он вспоминает какого-то верующего из своего там, взвода еще в Бурбанске, потом вспоминает, как его сглазили на вручение этого самого героя соцтруда, что вот он не верил в сглаз, а там, видимо, пришли какие-то вторые лица и сглазили, и сглазили его, позавидовали, у него сестра в этот год умерла. Вот. И, собственно, вот, и в конце приходит вот к тому, что надо все жить чуть ли не по-христиански, вообще не нужно на всех этих революций по трясе, не нужно, чтобы у всех были добрые глаза. Ну, это я не в... цитатку не выписывал. Там у него что филарет пригласил на какие-то церковные посиделки, он посмотрел на это с одной стороны, стебется, что вот парад бород, все такие смешные там. но с другой стороны, какое почтение к старшему. И вот этого вот не хватает нам, вот почтение к старшим, вот каким-то таким рангам и так далее, вот это тоже прет. Но мы дальше по противоречиям пробежимся. Вот демагоги, вот змогары. За белорусский народ, а газета на русском языке. Как же мы будем строить суверенитет? И, собственно, дальше. Противоречивое отношение к независимости Беларуси. Перспективам той независимости, которую рисуют Поздняк и Трусов. Шира Белорусья за независимость. Но если выступ... выступать и против экономического союза, это самоубийство. Не проживем мы одни. Так, кстати, ссылки дадим на все мемуары. Это мой вольный перевод на русский. Насколько, что называется, фантазии, фантазии так сказать, и умения хватило. Вот, Ну, вот как бы перестройка очень противоречива. Все происходит странно. Горбачу выскочка. Вокруг какие-то вот дегенераты, поднятые мутной волной. Распад СССР – это драма. Uh, у него были надежды на то, что армия как-то восстанет. Uh, что вот армия, армия, армия, она должна что-то сделать. Uh, и тут армия ничего не делает. ГКЧП это какая-то просто ну, это тусовка клоунов. Дедушке категорически это не нравится. И вот СССР распадается. А дальше начинается драма личная бытовая. Мы уже, когда, когда про Быкова я говорил, то есть его очень сильно нахлопучило именно то, что Сгорели сбережения, нет элементарных ден денег, и просто там, не знаю, друзья картошку подтаривают, чтобы не умер, так сказать, наш классик с городом. У Шамякина ситуация полностью аналогичная. Только что ломали с Машей, Олей голову, где прятать бульбу, которую привезет Тамара. Сарайчик в городе взломали, пустой, бульба по 25 рублей за килограмм. На даче есть погреб, но где гарантия, что не залезут и туда? То есть, вот у нас... Именно бывший председатель Верховного Совета, а писатель, который издавался там невиданными тиражами и... По-моему, он там же и жалуется, что какой еще писатель, который приведет на какое-то другое да, да, да, да, да, количество языков, не на один десяток, так может жить. Собственно, он говорит о том, что его сбережения сгорели. Интересно в цифрах. О, то есть он так как это... Образно. Про то, что у меня на книжке лежало на 10 автомобилей «Волга». А, и хватило бы еще на колбасу с коньяком. Я не пошел в течение года-двух это все снимать, потому что как дурак надеялся на компенсации и вкладов. Вот. И в результате сейчас у меня от 10 машин «Волга» и «Коньяка» с колбасой осталась одна среднебелорусская пенсия. Которую элементарно не хватает на жизнь. И дальше он прямо задается вопросом. Вот, кстати, да. Это все мои накопления за 40 лет, гонорары за 120 изданий, премии государственные и другие вот такая же потомки. Будете смеяться или сочувствовать? Я крепко призадумался над этим вопросом. Ну, к этому, вот. я думаю, мы подойдем, когда будем в фильме. Там угу. есть интересные моменты на этот счет. То есть я бы посочувствовал, конечно, но, учитывая, что председатель Верховного, Верховного совета. совета, наш выдающийся политик и так далее, ну, как бы, наверное, отчасти сам виноват, что это все произошло. Да, причем на, на посту председателя Верховного Совета его следил тоже белорусский литератор Максим Танкис, где память не изменяет. То есть, вот, а кто же, а кто же это сделал? Да. Более того, так добавлю просто, что вот эту вот тему, что социализм это богатье, вот, при социализме мы жили хорошо, мы смогли накопить некоторые сбережения, некоторые богатство даже вот в этих выражениях, он в текстах и в некоторых дневниках уп употребляет вот в таком значении. А при капитализме все стало очень плохо. А, лично у него стало плохо. Вот как вот, раз я снова да. все унижает. Все права человека, которые дала демократия, в кавычках, был я человек, с большой буквы, личность, писатель, деятель общественный и политический, все с большой, с большой буквы, государственный, а стал униженный проситель. Это он к тому, что вынужден в условиях того, что бульбу прятать негде, сбережения сгорели, просить помощи литературного фонда. И тут он, собственно, рассуждает о том, что, а почему бы и нет. В конце концов, они сейчас живут с дачей в аренду дома писателей, который построил я. Я втянул в это Машерова, я пролоббировал строительство дома писателей. Почему бы мне теперь не попросить помощи? Но в глубине души червячок, конечно, вложат. Ну, и, собственно, тут-то у нас в стране наступает 1994 год, когда президентом становится Александр Григорьевич Лукашенко. Я уже, на самом деле, ждал про то, что тут Шамякин такой е наши победили, ура», а на самом деле нет. Звезда дала нам мягкий заголовок. Лукашок. А вообще шок. А много для кого. И... А я начинаю мириться с мыслью. Пусть попробует поуправлять директор совхоза. Управляет же в Польше электрик. Правда, поляки не очень довольны. А во время сессии моя юмористическая улыбка пропала. О, это не наивный игрок. Я увидел в нем Ельцин. Вся тактика Ельцина 91-го года. Команду подбирает умно, хитро. Ну и тут надо сказать, что... Дальше он в принципе все лучше относится к Лукашенко, потому что получает некие конкретные ништяки, что, ну не лично даже он, а потому что обещали поддержать yeah. Академию науки. Молодец. А, обещали поддержать Союз писателей. Молодец. Но старого номенклатурщика натурально вымораживают эти гопнические прихваты. Это меня очень позабавило. Президент вернулся после лечения и сразу на экран. Выступление яркое, но ощущение противоречивое. Угрозы, угрозы. Таков президентский стиль. До такого редко доходил даже Ельцин. То есть он немножко все с Ельциным сравнивает, как образец совершенно отрицательный. И вот до такого даже Ельцин не доходил. Ну, собственно, тут моя часть иссякает, потому что... Мемуаря заканчивается 95-м годом, и как бы, Шамякин дожил до 2004-го. Да, и здесь, опять же, стоит сказать, уже перейти более на литературную часть. Впоследствии Шамякин, судя по всему, все таки восхитился Александром Григорьевичем, потому что выходит, там, 96 год написания, по выходит такое, такое произведение, как «Полесская Мадонна». Суть, собственно, если очень в двух словах, что доярки из-под Мозыря нечего есть. Муж алкоголик подрабатывает на стройке у бывшего председателя. Председатель был такой коммунист-коммунист, а теперь капиталист. И вообще президентом президент какой-то компании. И доярка отправляется в Минск, чтобы просить заступничество у, собственно, президента республики. Там ее встречают в администрации, в администрации ей... Чего-то помогают, обещают разобраться с председателем колхоза, который не платят деньги. И вот во время всех этих там, путешествий и приключений у Доярки крадут младшего сына. У нее четыре ребенка. Ну, Она снова едет в Минск, приходит в КГБ. Какой-то там высокий чин КГБ говорит, я должен перед вами встать на колени за то, что вы воспитываете четырех детей. Вот, Ну и все заканчивается хорошо, находят ребенка, она, она удочеряет еще одного ребенка, которого находят походя. Ребенка, оказывается, украли злые иностранцы. В итоге весь, всякое два произведения в том, что президент у нас хороший, КГБ у нас хороший, иностранцы и e коммерс у нас плохие. А коммунисты предали страну. Мы, кстати, забыли упомянуть, что почему мы еще выбрали Шамякина. Потому... Не только потому, что... Он... Представитель некого такого вот антиперестроечного лагеря у себя в голове или на кухне. А потому что дедушка в 90-х годах, когда издать было что-то сложно, сражался пером изо всех сил. И все начало 90-х он публикует свои новые произведения, повести, в которых именно долбит демократов, коммерсов, рынок и так далее. И иногда Сталина. <смех> <смех> да, Иногда Сталин. И вот, собственно, потихонечку мы будем пере переходить к этому творчеству начала 90-х годов и к борьбе пером. Сейчас мы поговорим об Иване, Иване Шапнякине именно как о литера литераторе. Белорусским классиком он стал все таки не за то, что он такой хороший, выдающийся партийный деятель. А в первую очередь, действительно, за литературные заслуги. Его литературный стиль – это реализм. Чётко. В отличие от Короткевича, который пытался работать в реализме и сваливался в романтизм и в некоторую сказочность, Шамякин наоборот работает очень реалистично. И именно в рамках этого стиля действительно хороший мастер слова. Он прекрасно схватывает характеры и очень четко, вот в несколько фраз, в нескольких реплик, может обрисовать героя. Реалистично, правдоподобно, и когда ты читаешь его Именно рассказы, сцены, которые он воспроизводит, они веребильны. Я могу тут вклиниться снова с мемуарами, в которых он свой литературный стиль описывал примерно так. Я писатель, которого читает начальство, которое ничего не считает, И даже писатели, которые тем более ничего не читают. Правда он при этом во вторых своих дневниках последних в самом конце жаловался на то что молодежь его читать перестала разумеется в этом виноват телевизор бандиты падение культуры и развлечения что... охотики да. сериалы типа богатые тоже плачут и да, да, Меня да. беспокоило очень сильно как бы он сказал, что как же так вот как люди могут это смотреть на самом деле, почему его действительно не очень интересно будет читать молодежи, я свою гипотезу выскажу в конце. а Все-таки отмечу, что да, читать его для удовольствия сейчас вряд ли станут. При всем при том, что он пишет хорошо, когда, когда я хочу почитать про эпоху, я точно возьму его, потому что буду знать, что детали схвачены замечательно, текст выписан хорошо, плотно. Но если я это хочу, хочу получить удовольствие, это не тот автор, которого, которого захочется взять. Ну, там же постапокалипсис, как мы говорили, а, да. 90 в 90-е. В 90-е, да. И про этот постапокалипсис мы сейчас разберем. Почему мы выбрали фильм Эпилог для начала? Мне бы хотелось сказать, что мы подумали, что мы сейчас вот возьмем будем разбирать и прочие произведения белорусской культуры. И можно было бы, конечно, выстроить или в хронологическом порядке или в порядке значимости, но захотелось все-таки показать сначала, в начале, так сказать, будущего цикла передач, к чему это все потом придет, весь этот вот белорусский, белорусской культуры то есть возрождение белорусской культуры, подъем ее, к чему, к чему они придут, когда получат свою независимость то есть И... Шамякин тут выступает как будто писатель постсоветского постапокалипсиса, апокалипсиса в некотором смысле он у нас единственный такой, который именно пишет про некий вот этот упадок страшный, больный для интеллигенции его такого, скажем, круга, как-то так. Вот. И еще один момент, в чем еще дополнительно ценен Шамякин именно как будто писатель той эпохи, тем, что он не романтический, романтичный, оторванный от реальности, видавший в облаках человек. Это человек, который понимает, как это работает, и он это показывает, что его герои понимают, что происходит. Довольно неплохо ориентируются в этой реальности, просто не могут в ней устроиться. То есть скорее это рекомендуется любителям истории, чем любителям литературы, по сути, это получается. Да, я бы так сказала. Но любителям истории я бы это рекомендовала в качестве доративного источника. Да, как хорошего источника. Итак, эпилог у нас рассказывает о начале и середине 90-х. Да. И он основывается на двух рассказах. Я так понимаю, там 93 год, примерно. Да, да. примерно 93-й год, потому что еще... Мы тут немножко... Не по в... косвенным признакам мы вычислили, ну, да, да, кратко. Вычисли, да. Да. Правда, одна деталь выбивается, но да. не, не суть. Значит, написан по двум рассказам. В дневниках упоминается уже, когда они написаны, но это написали, написаны были как раз в тот период, когда вот он думал, где, где прятать картошку, когда вот он осознает, что его пенсии хватает ровно на полмесяца. То есть, когда вот он уже осознал, насколько высоко, низко он упал, высоко сидел и очень больно упал, это сильно дало по психике, и это отражено в его героях. А, Я раз... бы даже сказал, что, по-моему, герой, который Иван, это, собственно, он себя фактически а, Да. Иван Андреевич, писатель, фамилия не указывается, главный герой обоих рассказов, рассказов общие персонажи. То есть у нас есть фильм «Эпилог», который основан на двух рассказах. Да. Не все вошло в фильм, поэтому мы будем говорить о фильме и добавлять, а что же туда не вошло из двух рассказов, которые про... Тех же самых людей, те же самые события, но там есть изюминки своеобразные, клюквинки и перчинки. Вот. И рассказы эти «Земной рай», но по-немецки. Прямо захотелось это, зигануть сразу. И почему название на немецком, это играет, но я объясню это, когда мы дойдем до этого момента. И вернисаж. И вот я так как... Почти вся конва сюжетная, кроме некоторых элементов, идет строго и очень близко к литературной основе. Я думаю, что разбиваясь мы будем параллельно. Mm -hmm. вот, и начнем с фильма. А, короче, пошли по сюжету, кусок из да. фильма, добавляем, что там может быть интереснее, кого было в литературной версии и не вошло. Да. Ну, в общем-то, фильм сразу скажу, что фильм добротный, хороший. Малобюджетный. Бал... Конечно же. Ну, е бал... годы, простите. Да. Фильм, да, малобюджетный, но снят хорошо, актеры играют замечательно. В общем, фильм можно смотреть даже не только любителям истории, а вообще всем тем, кто интересуется тем, что происходило в нашей страде 90. Ну, мне даже кажется, что все актеры собрались именно для этого, чтобы вместе с Шамякиным показать, как им сейчас плохо. Поэтому вот они стараются и показывают, как им сейчас плохо. В общем, фильм начинается с того, что главный герой... Писатель Иван Петрович, Иван Андреевич, Иван Андреевич вместе со своей внучкой и коляской идут по городу Минску. Здесь нужно заметить, что Бенчана об эту проходку смотреть забавно, потому что если проследить ее по домам, ну вот так как они вот идут. Так вот. Да, главной задачей, собственно, этих кадров начала, это показать мемориальные доски, то есть символизм того, что идет писатель Иван Андреевич, который Известный, как мы потом по сюжету узнаем, который в советское время был издаваем. А сейчас он идет, а на него смотрят классики белорусских, мемориальных досок идут классики белорусской литературы, и смотрят, ну, я бы сказал так, сухаризный, потому что он идет продавать свои книги. Но пока mm -hmm. не ясно, что он идет продавать свои книги. Просто идет дедушка и внучка с коляской, mm -hmm. гурсная очень музыка, дождь, унылая погода, и да. вот как картина было увеличие, только доски. Там здесь жил Карпевич, здесь там жил Крапива, здесь там жил еще кто-то там. Леньков. И хочу сразу добавить, стоит напомнить зрителям о том моменте, что эти все мемориальные доски висят там, потому что эти, большинство из этих писателей получили квартиры в этих замечательных домах от государства бесплатно. То есть еще и вот этот момент контекста, то есть государство о тех заботилось. А вот теперь вот этот вот писатель, который при советах получил, Квартиру хорошо жил. Теперь идет... Теперь очень, пока... Очень... пока не забыли, там еще будет несколько таких же вот такого же толка символизмов, так скажем, mm -hmm. когда вот внезапно между событиями происходит, показывают там... О, Господи, дворец искусств или Академ-книга, потом камера приближается, да, а там витрины как будто продают ерунду. А там витрины пустые, да. В Академ-книгу я хотел сказать позже, но у нас уж остановились. Там, когда Академ-книга, первый раз, когда я это дело смотрел, мне показалось, что кадр туда заявлен э, про, просто заявлен это, там, судовый клавишный монтаж. А потом, когда пересматривал второй раз, был э, там во-первых, все это центрируется на деле там идеи для бизнеса, рядом висят портреты одетых и девочек девушек, и пустые витрины, пустые полки, собственно, где отсутствуют сами книги. То есть книги в книге не продают, зато продают. Все, что угодно другое. То есть незамысловатый не, не символизм, вот картина упадка, на фоне картины было увеличено, когда через весь фильм проходит. Да, и вот э, здесь момент тогда закончу mm -hmm. по поводу проходки, то есть если прослеживать по этим доскам, э, дедушка с внучкой идут с бейкой. Они идут от станции метро Купаловская по Карла Маркса, потом по проспекту независим, проспекту Независимости в одну сторону, потом в другую сторону, и потом спускаются уже к нынешнему торговому дому на Демиге, где происходит следующее. Наша Лина говорит о том, что это здорово, потому что Минск очень мало снимают в кино. И очень мало, собственно, кадров с Минском, а вот тут как бы сняли. И Зато здесь, всех собрали. Да, <свят> и сделав немыслимый зигзаг, <свят> наши герои оказываются возле некой картинной галереи, <свят> которая расположена на крыше торгового дома на Немиде. На втором этаже, там где сейчас универсан, если мне память не изменяет. Вот. И там режиссер показывает нам, собственно, Художников, которые не от хорошей жизни пришли торговать рядом с галереей своими картинами. Рядом с ними становится, собственно, Иван Андреевич. И тут и выясняется, что у него книжки в коляске. Да, Иван начинает выставлять свои книги, причем делает это изначально неумело. К нему подходят художники, говорят, что таким неумелым выставлением он им весь бизнес собьет и помогают выставить книжки. Так, э -э, во-первых что это за книжки. В тексте это раскрывается лучше. И он идет, с... очень депрессивно описывает этот момент, он продает авторские экземпляры. Авторские экземпляры, переведенные на несколько языков, у него они были в единственном числе, он считал это неприкосновенным запасом, Это вот для него это действительно как распродавать собственных детей, которые он хотел то передать своей семье, то есть книжки-то, конечно, были напечатаны, но теперь их нигде нету, а тут именно вот авторские это же святое, поэтому для него это тоже довольно болезненно. Он там, собственно, и вывешивает табличку жалобную про то, что поддержите классика белорусской литературы и купите книжку с автографом автора. Да, продает сам автор. Но, дело в том, что очень жалобная записка по тексту написана как раз с умыслом. Он очень приземленно рассчитал, что предложение такое немножко эксклюзивное получится, и должно бы сработать. Но так как он действительно в первый раз идет, то есть как выложить книги, он не знает. Да, он идет с внучкой, по тексту внучка одета бедненько, родители, ее мать не хотела сначала пускать ее... Для, чтобы жалобить толпу Специально бед, бедновато одетой вот, но то есть он внучку взял прицельно в том числе для того, чтобы разжалобить людей, которые... А вот взять как не... хитрый такой? Да, мы там хитрый. Хитрый, да. по фильму бы это тоже чуть позже. Увидим, uh -huh. что он не просто, не, скажем так, не наивный в этом плане человек. Вот, практичный. Далее, художники-то, конечно, сначала на него посмотрели, что yeah. это еще такое. Когда они увидели, кто он, собственно говоря, как раз они подобрели. То есть они пришли ему выложить книжки, помочь. сразу да. все вокруг такие... Ой, до чего должны ли белорусские классики? Давайте мы вам чем-нибудь поможем. Да, ну то есть, но, но, возгласы про вот этих белорусских классиков, опять-таки, очень, то есть в литературном источнике он постоянно проговаривает это не вслух понятное дело, и вот эта философия о том, что было много-много слов о независимости, а сейчас её, их становится все меньше, меньше и меньше. То есть все это понимают, что происходит, сделать никто ничего не может, и вот пафос постепенно вы вымывается, бывшие вот эти лидеры мнений все больше и больше молчат об этом. Вот, собственно, дальше происходит выкладка, стоят художники, стоит наш главный герой, и появляется наш второй главный герой, худож... художник Михаил. Да, да. А художник Михаил, мы видим сразу, что это вот авторитет. Среди всех художников это самый большой авторитет. Он самый известный. Он приносит свою, западает свою картину. Ну, он такой, с... типа яркий, с громким голосом, ну, высокий, да. такой, ну помоложен mm -hmm. Ивана. Ну не молодой, но еще такой бодрячком, бодрячком порох есть везде, где надо, как бы он такой влетает туда сразу, что тут, как дела? Там здрасте, здрасте. Живет беларусь, mm -hmm. по-моему. Там все, между прочим, здороваются, живет Беларусь. Ну, не все, но несколько раз в фильме Здороваются, Беларусь», а живет Беларусь. Чем они говорят, живет Беларусь? Вот это потому, на что фильм на русском, как бы да, поэтому. Слышать это на русском, да. Да, кстати, фильм-то на русском, в отличие от произведений. Да, и вот проживет Беларусь. Подожди, проживет Беларусь. Для начала про, того, про самого художника. Дело в том, что. Художник Михаил Антонович Ричиц, Рачицкий – это не просто художник, он для начала академик. Всем вот этим оставшимся художникам он был преподавателем в Академии художеств. То есть они его ученики. Это в литературный вид. Да, угу. то есть они, да. он не просто здесь авторитет, он, он здесь это, задающий тон, классик, реалист, кстати, Мастер. тоже, это важно – то есть работающий в, тоже в жанре реализма, э, академический художник старой школы, который только их всех гонял. То есть с ним не очень хорошо поздоровился по тексту. Один, наверное, он ему плохие оценки ставил, пред, предполагает герой рассказа. Но в кино он появляется как харизматик. Просто, он, он хар... В тексте он не харизматик, он такой он сухонький, вот буквально привидение с белой большой бородой. Но да. каст в кино, с моей точки зрения, зрения очень удачный, потому что другой типаж, но, за, но, но тоже очень харизматичный. И его очень яркая мимика в кино, очень вот это харизматичное, раскрытое поведение сразу с порога выдает, что у человека вот рас, э, э, как это правильно диагноз звучит, расторможенность вот это вот. Э, э, ну там элементарно взвинченный. Взвинченный, да. Ну то есть оно уже показывает, что в общем, вот Все ты посмотришь на него, что-то с ними то. явно не. Да -да -да -да именно вот с да. а, Тут, по-моему, не... выскакивает какой-то шаромыжный мужичок и начинает приставать к классике. Может, это про «Живе Беларусь»? Или Нет, чуть -чуть? про «Живе Беларусь» я скажу чуть позже, потому что «Живе Беларусь» в, в, по тексту работает немножечко не так, как это показано в фильме. Вот. Вот. Давай тогда про мужичка. Мужичок – это хозяин местной галереи. Почему, собственно, художники стоят около галереи? Потому что э, в галерею приходят иностранцы, и художники, хотя бы чуть-чуть, чтобы им перепало, пытаются продавать эти иностранцы свои это мы в разговоре художников выясняем, что шаромыжный мужичок в джинсе, а на самом деле хозяин этой картинной галереи, который тут, походу, единственный магнат, который скитряется скупать у всех этих художников картины за бесценок и продавать их как-то за границей, так сказать, с мегаприбылью. Его все презирают, ненавидят, он токсичен, но никто ничего не может сделать, потому что, ну что ты сделаешь, мы так не умеем. Вот, и, по, собственно, по фильму он подбегает к Михаилу, предлагает ему немедленно взять картину, пройти к нему в галерею, выпить виски и поговорить за стоимость. Михаил публично унижает. Зачем? Я все не понимаю, зачем. А и говорит, что я картину принес людям показать, потому что все равно вот этот гаденыш купит ее, и все равно мне да. придется продать, но пускай она вот постоит и люди посмотрят. Да, тут маленький момент точнее, несколько маленьких моментов. А в фильме еще, это и в тексте было, просто вот упустили. Сначала этот шромыжный товарищ, не, уже не товарищ, подскакивает э, к Ивану. Э, подскакивает: А что это ты тут стал? Мы так не договаривались. Uh, yeah. То картина можно, а книги нет. Это, а ты что, еще и тротуар уже приватизировал? Отшивает его Иван, который уже знает, как с такими разговаривать. Uh, и тот уже сразу понял, что наехать не получилось, отжать ничего не получилось. И тогда он переключается на Михаила mm. и начинает его вот буквально облизывать. Mm. А что это за шаромышный ну, кадры? Михаил – это курица, несущая золотые яйца. Он за бесценок продает картины, которые уходят за деньги. Очень за большие. Михаил очень известный не только в Беларуси, но, как это охарактеризовано на другом месте, во всех союзных республиках реках и за границей художника. Он mm -hmm. очень известен. О, я забыла сказать еще одну важную вещь. Михаил по тексту. Значит... При социализме имел шофера? при капитализме съел машину. Это фраза из вернисажа, но, но тут, собственно говоря, здесь это тоже стоит упомянуть. То есть он при социализме жил как очень хорошо и был обеспечен. При капитализме ему уже пришлось распродать все, что было. Здесь маленькая ремарочка по поводу «съел машину». Мне бы хотелось напомнить, что у нас имеется в стране один уважаемый бизнесмен, в биографии которого сказано, что он за то, что продал свою машину, купил бензоколонку и бензовоз. Машина была в 21.41 видите, не все могли вписаться в рынок. И, и правильно, правильно, правильно проект машину. машину. Да. Вот. И как раз эта биография отлично перекликается с этим самым шаромыжным владельцем галереи. Потому что владелец галереи при социализме был художником средней руки, не очень-то качественным, иллюстрировал этому самому Ивану книжку так себе иллюстрации вышли, и он при социализме он за всеми бегал и искал заказы во всей создательства стучался, чтобы его иллюстратором наняли или еще чего-то, а здесь он там также говорится непонятно на какие деньги он смог купить галерею. Но теперь вот он меценат, которого все ненавидят, но вы же вы, вынуждены э, учтительно кланяться. Кроме Михаила. Учтиво, простите. Кроме Михаила, который, как уже было сказано, удержает этого самого бицепсиона. Михаил, Михаил тут... настолько крутой художник, что он может позволить себе хамить всем Ну и он взвинченный, поэтому да. он хамит всем. Да, Михаил хамит этому человеку в первую очередь, потому что Михаил прекрасно знает, он не дурак, он знает, что этот барыга буквально да. их пере перекупает и они получают копейки. Но у них нет возможности не, раб не работать через посредника. То есть, вот, разве что вот так вот стоять на улице с этими картинами, но, э, но они не верят, что у ним, им подастся что-то продать. Вот. Поэтому они шутят, что взорвем его нахрен и пойдем бухать. Да. По-моему, Михаил так шутит. А, вот, да, о взрывах. Михаил шутит про взрыв в галерее, И в тексте он тоже про него шутит. А потом в тексте он мысленно, то есть не мысленно, а в речи переключается на взрывы посерьезней. Почему первый рассказ называется «Земной рай» на немецком? Потому что этого в фильме просто нет, а вот это довольно интересный момент. Потому что стоят они по тексту возле гостиницы с рестораном с таким названием. Немцы купили эту гостиницу, иностранцы, и вы сделали немецкую вывеску. Белорусская интеллигенция писала в прессу, протестовала против немецкой вывески в центре города. Им не удалось поднять даже кругов на воде. И стоят... Дело в том, что и Михаил, и Иван бывшие партизаны. Они стоят здесь, им по 75 лет, по тексту, не по фильму. Значит, они стоят на улице, один продавец, ну, выставил свою картину, которую сейчас купит вот этот вот барыга, мне придется продать его за копейки, потому что делать нечего, мне придется так узизиться, а так хоть пусть люди посмотрят, да. И немецкая вывеска вызывает Вы... у них просто ассоциативный да, ряд. Мы здесь... капут. Да, мы, мы здесь, в Минске, помнишь, как мы взрывали офицерское казино. А теперь пришли немцы, и вот так вот нас просто... Мы тогда отбили Гитлера, вот, тебе тут не смог сломать. А тут пришел один Горби и оказывается, это все сломать можно. Они это проговаривают, прямой текст в полном... Вот. Что за картину принес Михаил? показать людям. Кстати, показать людям, я напомню, он преподаватель, академик, который большую часть жизни работал при социализме, когда он вообще-то творит культуру, он вообще-то признан всеми именно за то, что он творит культуру, там должен свою, через культуру воспитывать людей. То есть у него вся эта, вот, эта высокая миссия все еще в голове. А тут, оказывается, надо это все коммерциализировать, и это вообще совершенно не его стезя. Поэтому, да, для него показать людям – это вот э, урвать еще немножечко, э, да вернуть себе немножечко того социального статуса, который у него был. где должны сбежаться и начать смотреть. Э, не, да, то есть это вот снова стать хоть кем-то, кем он был совсем недавно, и откуда он упал. Вот. Но это и, в литературной версии. В фильме он не он просто достает картину, и все говорят о том, что это не ваш стиль. Да. В фильме, собственно, на картине изображена мрачная аллея такая осенняя из деревьев, уходящая вдаль в туман. Но мне кажется, что здесь основное, именно для того, чтобы сделать еще один мазок, что что-то с ним не так, что-то сильно поменялось, и вот он как-то начал даже рисовать по-другому. Да. По тексту это не неполноценная картина, это этюд, этюд городской пейзаж, действительно присутствует аллея, но есть еще три фигуры, мужчина, женщина и ребенок, которые идут куда-то в небытие, и это производит очень гнетущее впечатление. Картина э, аллегорическая, и поэтому-то ему и говорят, что это не твой стиль, он был реалист. Он на это еще в тексте отвечает, что «А вы думали, я вот такую мазню изобразить не могу? Да я все могу, если очень надо». Вот, Да, и аллегорию картины в фильме покажут, собственно, одним из кадров, когда по этой аллее будет вдаль, вот, в дебытье уходить Иван, собственно, Иван Андреевич. Это будет такой аллегорический кадр с показом вот этой картине. Но он будет чуть позже. А пока к нашим художникам и писателю подходят иностранные гражданки. Погоди, перед иностранными гражданками подходит еще пара человек, значит две группы людей. Это коротко, но вообще-то это действительно такой характеризующий момент. Во-первых, проходит некая хорошо одетая пара мужчин, один просто смотрит на культуру и говорит: да куда -ка? мы же вот совсем культуру распродаем? Ах какой ужас, какой ужас. А второй еще предлагает: давайте я про вас напишу про эту статью, там значит дайте мне интервью. И их тоже Михаил очень грубо отшивает тоже то, то, то, то, при внучке, при, при ребенке не буду, склонись мне на ушко, на, на ушко тебе интервью дам. Хочешь, напечатаешь такое? Это идут депутат, который очень много болтает с трибуны, но ничего не делает, и культура ему нафиг упала, ему не интересуется. А второй, это известный журналист, который совершенно беспринципный. Почему его все эти и... да. Почему его все эти и не любят? И тут появляются иностранки. Нет, нет, нет, нет не потому что, ну, Подожди, потому что сейчас раскроется тема проживи Беларусь. Еще появляется это в тексте, в ну, тексте то, чего в фильме нет. Появляется еще один человек, который вообще. Про которого сказано: это поэт, который тоже вот хорошо устроился. Сейчас, ну, то есть. Стал соучредителем издательства, которое хотели вот издавать там, письма, писатели белорусские сами скинулись, собрались сами, сами себе печатать. И тут выяснилось, что белорусская литература никому не нужна. Единственное, что окупается, это книги в духе Анжелики и на русском, то есть культура там, мы независимы, независимо от кого. И вот этого поэта очень не любят тоже вот за то, что он в рыночек вписался. И вот он здоровается с героями «Живе Беларусь!» на, в полном серьезе. То есть он эту фразу воспринимает серьезно, на что Михаил ему отвечает «Хайль!». Ну, здесь можно заметить, что по фильму все, «Все живет Беларусь!» Оно не показано вот таким вот, в отличие от книги, где они иронично это произносят, и с горькой, наверное, эронией. В фильме не удается понять, говорят они серьезно это, или для них это просто как знак дань моди. В фильме это звучит как просто... Как приветствие. А в книге, они в тексте, они каждый раз упоминают, говорят это именно в тех местах, когда пропускается внутренняя критика всего происходящего. То есть эта фраза звучит как вот, ну вот посмотрите, где мы оказались. Где Беларусь живет. Да. Вот. И, и вот теперь, теперь приходят я две иностранки. Сослужился, сослужился, да. Сослужился <свят> <свят> да. Две иностранки. Ну, приходит одна, я так понимаю, иностранка или две? Две, две иностранки, и... мать и дочь и переводчица. И переводчица. Сначала они подходят к Ивану Андреевичу, э, смотрят на книги. Собственно, покупают, если без долгих этих, покупают за 100 долларов книгу, две, а... книги. две книги за 100 долларов, а потом… Это немыслимая сумма, все просто а. -а, -а. Да потому, что, удалось, да, наконец. да, потому что ну, нужно напомнить, что средняя зарплата тогда была примерно до долларов 20. Ну, да, вот а так, он да. так в тексте и говорит, что месячная зарплата его дочери-преподавательницы э, в ВУЗе 20 долларов. И если бы он писал так же, как 20 лет назад, и у него примерно такого же размера был бы гонорар. Вот. И подходят, после этого подходят к Михаилу и начинают оценивать картину. Оценивать в смысле смотреть и спрашивают, сколько. Михаил, ничтоже сомневшись, сразу залабывает цену в 5000 долларов. И Иностранки несколько мнутся, переговариваются между собой, после чего он сразу скидывает, по-моему, до 900, то ли до... Он скидывает до 1000 Дехни. После чего, значит, старшая, она уже п -п поняла все, смотрит на него, а вы коммерсант, да, вижу, 500. Да, срабатывались на 700. 700. Да. Нет, она, 500, он согласился на 500, 100. они отходят, и она ему так уж и выглядит, здесь 700, то есть 200 сверху она ему дает уже, вот, отжалев. Да. То есть это еще такая подачка вот человеку, который здесь пришел вот, выставлять эту картину, чтобы люди посмотрели. Как для него... Вот После это... чего Михаил решительно раздает деньги просто всем по кругу, потому что все бедные, несчастные и голодные, он вроде, 700 баксов так же. Да, да. да. Он... И дополнительные 100 долларов тоже будет важно для сюжета. Он подает и подходит и отдает ге Ивану, который отказывается, а отдает его внучке. Он, Иван отказывается, да. И у них с Михаилом конфликт. При этом еще Михаил все время Ивана называет соглашателем, либералом и это ругательство, грязное ругательство, вот потому что Миха Михаил периодически, то есть Иван периодически там по по показывает, что он вот пытается здесь как-то приспособиться. Вот к одному из подходивших литераторов он говорит, когда ж меня напечатают, мне ж гонорар нужен. То есть вместо того, чтобы вот как Михаил отшивать их всех, он пытается как-то так притереться. Вжиться Да. А у него понятная причина. У него внучка голодает. Он ей бутерброд последний с салом отдал. И она еще стояла там, его ела по тексту. Так, чтобы не види... У нее личка аж зеленая была перед этим бутербродом. То есть, у него понятная причина, почему он говорит, да, да, ну, и эту философию, но ну, эти идеалы. Мне, у меня внучки молока купить не на что. А Миша продолжает идти в разнос, отводит и говорит, вот знаешь, если бы у меня не мастерская была не в жилом доме, сжег бы все, чертовы матери. И сам бы сгорел, и тра -та -та, В общем, короче, Миша... Да, Миша в этот момент идет в разнос, а после этого Иван Андреевич вместе с Лучкой идут в валютный магазин. Да, голодавший классик несется стремительно в валютный магазин за большим количеством еды. Да, здесь нужно сделать ремарку про валютные магазины. Собственно, начало 90-х, время расцвета в Беларуси, в Минске валютных магазинов, скорее в Минске, чем в Беларуси. Почему? Потому что инфляция, во-первых, во-вторых, постоянно... Рассвет коммерции, то есть вот э, из Польши возят товары, своих товаров не хватает, и, естественно, продавать их за белорусские рубли э, не имеет никакого смысла. С курс скачущий. Курс скачущий, опять же, э, продаж э, валюту в, э, в валютном... В официальном обменнике прогадались с курсом. Попробуешь продать с рук, могут обмануть, и останешься и без валюты, и без денег. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, магазинам никакой, никакой выгоды покупать, продавать за... Постоянно падающую валюту тоже нет. Но всякие элементы черного рынка, тогда было популярно, например, срезать на медь все, что можно срезать на медь, провода и так далее, и медь скупали за валюту. Вот ты срезал себе на 15-20 баксов, пошел и купил еды, например. Да, и валюты, валютные магазины открывались, там были в ГУМе, в ЦУМе, в Беларуси, везде были валютные магазины. Продавали продукты, продавали вещи, которые не продавали за валюту, за белорусские, например, колготки, подгузники, детское питание. Ну и, соответственно, всякие дорогие вещи. Там, кстати, очень не угадали с продакт-плейсментом. Бедное пиво вот так заблюрили, что за никаких денег за это получить бы не смогли. Вот, собственно, в самом магазине. И Классик идет, собственно, в валютный магазин закупаться. И там есть одна интересная сцена, собственно, в самом валютном магазине, в котором мы понимаем, что, первый раз понимаем, что классик то не так прост. Он видит Пацанов, каких-то, которые Пацановка. стремно смотрят и переглядываются с продавщицами и понимают, что-то что, что здесь не так. Да. Причем, там, если посмотреть, то его в валютный магазин пускали только с валюты, а у пацанов, судя по всему, судя по тому, что они стоят и как-то очень это разглядывают коробочку конфет, валюты, скорее всего, не было. А вот продавщица, которая с тебе стоит, судя по всему, именно показана, как человек, который здесь прикормленный, который позволяет высматривать вот таких вот дедушек, которые заходят. В... в валютный магазин. Собственно, классик тарится, скажем так, в валютном магазине, в том числе покупает собачьи продукты, mm -hmm. собачью колбасу. Да, потом он еще просит клейку и ленту. с момент более раскрыт в литературном mm -hmm. моменте, но ну, в источнике, но там он тоже есть. Врет про то, что грыжа, там, повязка ослабла, просит там, с лентой вот это пустить его в туалет. Там, там он куда-то образование выходит. Нет, какой -то, какой -то, какой -то, да, там да, а тут он выходит в туалет, это вот, и оставшиеся доллары приклеивает себе под... «Грыжу в паховую область». Это еще и описано не просто куда-то на тело, а так, чтобы точно вот прикрыть этой ну вот, да. какой-то выступающий через лесами. Вот, в фильме, опять же, они когда выходят с внучкой из этого магазина, они идут по проспекту, заходят за, киоск, за газетный киоск, после чего писатель Иван Андреевич отдает дочке в ручке баран, а сам ä, прячет все купленное, кроме с этой самой собачьей колбасы, прячет Но Ну, еще чего-нибудь. То есть да. самые вкусные вещи прячет под книжки. Под книжки в коля под второе до коляски, которые он сделал заранее. То есть это человек, который подумал сделать в коляске, который вообще-то по Он потеп... вообще партизан вообще. Да, он... да сделать, сделать двойное дно. И, собственно, это ему помогает, потому что когда он доходит домой, дом у него. И их накрывает, собственно, это банда клубников, да, которые он... там ищет, ищет, ищет, но он... обыскивает все, да, хватает эту самую колбасу. Ну, пакет да, какой-то. Они хватает. обыскивают его, вот он стоит, ему там, ножик показывают. По-моему, и... с баллончиком стоит или еще Я... вот с этим чем-то нелепом. Я... Неважно, там, может, чем-то угрожают. И, собственно говоря, обыскивают при нем еще внучку, uh -huh. еще говорят, не дергайся. Вот, то есть при нем его обыскивают, раздевают, обыскивают его внучку, он еще по тексту еще думает, вот сейчас ее, ее еще будут облапывать. В фильме ее действительно обыскивают, В, по книге там просто сняли куртку, про, проверили. Проверяют, кстати, по тексту очень хорошо. То есть там же, значит, его разделили, его прощупали одежду, подкладку вести. Прощупали по всему телу. То есть там вот не пощупать вот там где в штаны полезть там не полезли а так бы наш могли найти вот а по фильму нет они ну как они его облапывают они раскидывают книги он восклицает да что ж вы с книгами делаете вот они разбрасывают эти книги хватают собачью колбасу и убегают после чего подъезжает лифт и собственно Писатель с лучкой приезжают к себе домой. Ну, собственно, в, пинге, в фильме именно на там становится ясно, что дедушка до этого что-то себе куда-то приклеил и заныкал. Да. да. И все таки ржут, ха-ха-ха. Давай, что, колбасуем, тихо Да. И вот в этот момент в фильме, вот он входит в квартиру, у него... У внучки нервное перезабуждение, она смеется, она смеется именно потому, что тут только что была опасность. Он входит, он тоже только что пережил довольно большую опасность, он нервный, он там закрывает дверь, прислоняется к этой двери и выдыхает «Живи Беларусь». Он выдыхает по тексту, он, собственно говоря, думает, вот до чего вот докатились, вот какой вот кошмар тут, он только что еще... Лифта в тексте не было, он поднимался и ругался на Горбачева, Хрущева, Сталина, всех. Вот. но в общем, то есть он приваливается, и вот короче, вот весь этот кошмар он подводит итогом фразы "Живи Беларусь". То есть он выдыхает это сказать своим домашним. Мы только что пережили очередное одно очередное приключение. Да. И в этот момент, собственно, в литературной бойне закончился землей и начинается "Вернисаж", начинается. А в эпилоге происходит звонок, Михаил звонит Ивану Андреевичу с просьбой одолжить 100 долларов, которые который сам Михаил отдал Борисе. Зачем? Михаилу нужно открыть счет в банке, потому что вот эти самые иностранки решили купить у него картину, все его картины и вывести по-моему, по фильму в Голландию. А, а, да, а этот по тексту выиграл уже какие-то такие большие выгодные деньги, что он решил уже все не отказывать и пойти на это и продать. И, и продать все. Причем по фильму мы видим, что он в этот момент, именно в этот момент, он воодушевлен он там целует жену, он рад тому, что он, возможно, наконец-то выберется из этой нищеты и снова начнет. «Жить нормально». «Стану капиталистом», и, там, говорит, говорит он. О. И, собственно, по этому Фиксирует. случаю он устраивает последний верный саш для всех своих дружбанов из творческой интеллигенции, художников, писателей и так далее, чтобы отметить этот знаменательный момент, да. когда он наконец решился все продать, заработать много денег и, и, капиталист. и, и стать капиталистом. Да. Но оказывается, что капиталистическая реальность, она немножко сложнее, чем он думал, потому что когда собственно, Иван Андреевич и скульптор явно еврейской национальности приходит, собственно, на вернисаж. Кстати, там есть отличная фраза, когда, вот собственно, скульптор с писателем поднимаются по лестнице. И скульптор спрашивает, почему на, наших, на нашем там каком-то здании, скажи мне, которое нам подарил Союз, сейчас распоряжается какая-то мэрия. Кто это такая мэрия? Вот. И вот они под этот разговор поднимаются в зал, где должен проходить вернисаж, а картин нету. Нету почему? Потому что иностранцы поставили условия, что за каждый день простое они снимают с него треть гонорара. А сумма в книге указывала? 100 тысяч долларов. То есть за каждый день простое машины. 100 тысяч но... долларов по тогдашним временам, это действительно в Советском Союзе что-то настолько запредельное, что прямо... Да. И за каждый день было да, снимать 30 тысяч. Ну, то есть я, как человек, немножко причастный ко всем этим вещам, могу сказать, что, во-первых, это очень большие деньги, даже сейчас за день простое то есть... Э... А во-вторых, что то, что они могут вывести эти картины буквально за один день, это очень-очень либеральная повесточка. Это, это значит, что э, с, с самой высшей власти культуру разрешили распродавать просто ну, кстати, молотка. Да, Должна же пойти какая-то экспертиза. Потому по поводу... что сейчас даже э, детские рисунки, которые выезжают на выставку, вы будете их вывозить, ну, несколько суток точно. То есть вы просто запаковали, у вас должны появиться от э, Министерства культуры поставить штампик, что это не является произведением искусство в том смысле слова, что представляет ценность для государства, после чего вас еще может скрыть таможня, посмотреть, точно ли вы вывозите то, и потом вас будут еще контролировать, чтобы это обратно ввезли. А тогда картины всемирно признанного художника вывозятся, просто их погрузили и вывезли за Ну, этот факт, что ему не дали попрощаться, не дали провести последний вернисаж, ну потому что он половину денег терял. Вот нахлобучил нашего этого самого Мишу, капитально уходит мрачный, столы завалены едой, приходят гости, а самого главного-то картин нет. Да, и собственно в фильме это тоже очень хорошо отражено, вот эти вот на стенах, где раньше висели картины, то есть светлые места, они как раз-таки очень хорошо показывают тот... Веронисаж, который остался, ну, с моей как? точки зрения, это очень символично. То есть, вот человек, который всю жизнь рисовал картины, который хотел показать напоследок свое творчество, остается без этого творчества и просто с голыми стенами, вместо, с дырками на стенах вместо картин. Но одна картина есть. А, по, пока скрытая, скрытая да. Вот. Тут я бы хотела вставить момент, он есть в фильме. И он как раз отвечает на вопрос по поводу того, как же вывезли картины. На вернисаж приходят гости, разные гости. И среди гостей появляется сначала один, а потом второй, два министра. Начнем с того, что Миша смог спокойно пригласить на свой вернисаж министров. В разговоре там еще и выясняется, что он вообще-то еще и премьера звал, но его проще поймать на Филиппинах, чем в Беларуси. Мема про Филиппины, наверное, еще не было. Вот, Он туда по делам якобы ездил. А, так вот, первый министр это министр культуры. В те, и в тексте, и в фильме это показан человек, как человек, к которому относится э, кто-то с пренебрежением таким легким, кто-то, в общем, э, вполне дружеский, главный герой, особенно, э, главный герой его уважает, но в целом как к нормальному человеку главный герой считает его хорошим министром культуры. Он, конечно, ничего особенного не сделал, но он никогда не мешал делать эту самую культуру, а это уже неплохо. Вот. Ну, собственно, по, по годам написания можно продатировать, что это министр культуры, это Евгений Вайтбург. Войтович или Войтович, он последний министр культуры БССР, первый министр культуры, собственно, независимой Беларуси. Он там был на посту очень недолго. Перед этим он был главой Беларусь фильма, а после этого он уехал послом в Литву. И, собственно, он действительно не успел ничего плохого сделать, и, возможно, даже пытался сделать что-то хорошее. В отличие от второго нашего министра. Второй министр ⁇ это министр иностранных дел. Вот. Я так понимаю, прототип это Кравченко, кажется, Петр. это Кравченко, да. да. Тут немножко о персонаже. Да. Персонаж присутствовал в при предписании Беловежских соглашений, 30 лет которые тут недавно. Ну, это испугалось. как раз был один из тех людей, который из номенклатуры переметнулся именно в такой перестроечный реформаторский лагерь. Его считали немножко демагогом таким. Вот он и был демагогом немножко, откровенно говоря. А, такой яркий, пафосный политикан. Он здесь звездил где-то там до прихода к Лукашенко к власти. Это был достаточно такой именно... Известный министр, опыжившийся на то, чтобы быть именно публичным политиком с претензией на какие-то, возможно, будущие президентские кампании. Очень амбициозный парень. У него тоже есть мемуары, но их, по-моему, нет в интернете. Ну, собственно, из последнего, по-моему, что про него было известно на государственных должностях, он как раз уехал куда-то в сторону Филиппин. и. Японии. Он в Японию, по-моему, уехал, и там был какой-то скандал под какие-то выборы Лукашенко, что его срочно начали отзывать, потому что он чуть ли не переметнулся. В общем, отдельная история совершенно. Вот. А тогда, собственно, что у нас? Ну, я думаю, что Шамякин не удержался именно пнуть, так сказать, и тогдашнего известного демократа. Что же делает чем занимается наш министр внутрен... mm. иностранных дел в тексте. А он организовывает для этих художников вывоз их картин. С легкостью помогает с лицензиями, а также сам организовывает либо позволяет им вывести картины на выставки продажи за границу в Европу, потому что, как по тексту, билеты в Америку не окупятся, скорее всего. Мало кто туда добирается. То есть вот эти все смогли вывести за один день, это вот через него проходит. И да, делают это он не бесплатно, он берет, но берет он не деньгами, по крайней мере берет с художников. Что он взял с купившего иностранца, другой вопрос. Вот. А с художников он берет не деньгами и не борзыми щенками, а по картине с автографом, потому что он собирает собственную галерею. Ну, он ее еще никому не показывал. Это слухи ходят, что будет музей. Еще глав... Иван, герой главный, думает, что Ну, вот прям как Третьяков. Правда, Третьяков вообще-то деньги за это платил, честно. Ну, как бы в фильме, по-моему, -по про это нет, но там yeah. он выступает с речью, где рассказывает, что это наше высочайшее достижение. Что только что увезли все картины художника, потому что, посмотрите, на родине там Ван Гога, кого-то, Брейгеля, еще кого-нибудь. С руками отрывают картины белорусских художников. Поэтому будем продавать. Больше будем продавать. Молодец. Да, это, это то, что мы распродаем наших художников вот так вот влет в Европу, это белорусское драдженье. <свят> так и говорит, кстати, о хорошем бол болтуне, да, он по тексту, в общем-то, очень хорошо поставленно говорил, вот прям видно, что прирожденный оратор, не вот, то есть прекрасно фразы плел, прям как поэт заливался. А все слушали очень мрачно. Mm -hmm. Вот И тогда я уже закончу сразу, про, раз мы немножко перескочили. А первый вот министр, министр культуры, после того, как Миша покажет картину, это он подойдет по тексту, не в фильме, подойдет главному герою Ивану и скажет, присмотри за ним. Он поймет. А он, между прочим, как в отличие от распродающего все министра иностранных дел, речь толкает о том, что какой же я министр культуры, что я не могу купить ни одной нашей карти картины, чтобы она осталась у нас. И вот ничего не могу сделать, но вы ж, вы, вы, вы же меня извините. То есть он такой развозня, якобы, вот, но вроде же как человек не злой. А в опустевшей студии художника Миши тем временем продолжается депрессивная вечеринка. То есть, камера у нас бегает между разными компаниями выпивающих и закусывающих людей и выясняет, что у всех все плохо. Да. Ну, беседуют, допустим, актрисы, которые между собой обсуждают, насколько сейчас плохо жить. Одна из них говорит, что она встает в 5, в 5 утра и думает, чем бы накормить детей произносится такая фраза, как Вот Где дали? Раньше бы я обрадовалась, мне дали главную роль в Вишневом са в саду Чехова а сейчас я думаю, вот Вишневый сад, но ну, любят вишневый сад. А да, бы их проблемы. Ну да, она там про то, что в 5 утра встаю yeah. и думаю, чем накормить мужа, чем накормить детей. Yeah. Кстати говоря, мне кажется, что э, в мемуарах, возвращаясь к ним, была похожая сцена, где Шамякин говорит, что я вижу признаки голода и даже странно я вижу их в союзе писателей, потому что там организуется какая-то вечеринка и он обращает внимание на то, что вот эти интеллигентные люди, какие-то женщины, они не берут интеллигентно там кусочек колбаски и бокал, а как только вот пустили к столу, набросились и начинают Друг перед другом наваливает на тарелки убегать жрать. Но ну, это вообще у него по произведениям, я так понимаю, по перестроечным, очень ну, перестроечным, очень много, где появляется. В той же полезской мадоне первые три страницы тоже посвящены тому, как доярка не знает, чем кормить детей. Вот. Появляется там священник дежурный. Да, там появляется священник, отец Евлампий. В фильме не совсем понятно, зачем он нужен. В тексте, причем там непонятно и отношения. Ну, То есть вот он есть, это значит, что они уже верующие или как. Но с другой стороны, диалоги такие, что вот к нему пристает персонаж, явно его троллящий. И как-то только священник от этого все уходит, а потом вообще вовсе молча сваливает с вечеринки. В тексте же он более базантный, он такой характерный, он не дурак выпить, оказывается, у него красная ряса, из-за чего я сначала решил, что он католик, нет. Рец красного бога. Да, он, он таки при этом православный, и зачем его приглашают, все сами толком не понимают. И ему герой спрашивает: Михаил, ты что, у него заказ получить хочешь? Потому что все здесь присутствующие оказывается... Именно... В мире уже не приглашают просто так. Да, во-первых, не приглашают просто так, во-вторых, им надо как-то уживаться со священником, потому что это модно, но э, все они там проговаривают по поводу того на разные лады, что вот как-то они с Верой, в общем, ну не заладилось у них с Верой, не, в общем, никогда они в это все не занимались. Это видится, что вот Шамякин проговаривает в этом свои попытки как-то вот в это в себя убедить и поверить, потому что что ну, надо же вроде получается, уже надо, а как-то он не очень хорошо у него. Ну, этого. Процесс становления новых да. социальных отношений здесь в ним надо что-то делать. Его даже надо приглашать и кормить внезапно. Далее одна из исполнительниц, там, певица исполняет песню на белорусском языке. Очень там, логично, все, все почувствуют про... момент, и в этот момент мы подходим, собственно, к апофеозу. Миша выходит с перформансом. Михаил решает показать свою последнюю картину, которая у него осталась. Все, напомним, увезли пустые стены, одна стоит на мольберте накрытая чем-то черной. Эта картина не была продана. Она была нарисована только Да, потому что она была нарисована позже. Вот по факту, когда он уже вот все это распродал свои картины. Вот в этом его своеобразном состоянии. И звучит музыка, -дубу -дубу, К -к -к мрачная. Да, Михаил снимает. Нам картину в фильме не показывают, это важно. Нам показывают только реакцию на картину. Но мы видим, что, опять же, проговорительно, что картина там есть в этот момент. Снимает черное полотно, и мы видим, что реакция у всех присутствующих на картину, мягко скажем, они шокированы. Они шокированы и спутали себя, как вампиры при виде креста. Да, значит, кто-то начинает плакать, кто-то отворачивается, а тебе лампи не дает подалям. сваливает домой. Вы видели? видели? как в известном меме. А наш этот скользкий министр говорит, по-моему, что молодец, там, тра и тоже сваливает быстро. Вот. Ну и, собственно, и мы в фильме не видим, после этого дивиденция … Гости видите, начинают быстро-быстро да. быстро прощаться. Собер... Да, собираются, поездить. прощаются и начинают уходить. Они увидели там что-то настолько шокирующее, что они почему-то не могут больше оставаться с этим человеком в этом помещении. По сути, это так выглядит, что Миша, ты, конечно, классный парень, но, пожалуй, мне пора домой. Михаил, держись, ну, меня жена ждёт. И, и, и все так один за одним, один за одним, остается, собственно, его дружбан Иван единственный. И жена. Ну и жена. Жена в собственно там подсобному Жена в не хотела выйти, потому что у нее болят ноги, и она не хотела да, показывать слабость, слабость. При, перед людьми. Или она знала, что Миша готовит перформанс? Нет, Нет, она не просто смешно да. знала. Но тут немножко другое. Значит, в тексте картина описана. И я сейчас еще раз напомню, что Михаил у нас академический художник реалист. Слушай, а может, давай мы вернемся чуть-чуть позже к описанной картине, Хорошо. в самом конце, ее же еще раз будут открывать. Пока что картину просто закрывают, не показывая нам снова. Хорошо. То есть, вот весь этот ужас, который как-то смел всех, как зал картехи, как бы его снова накрыли, и остаются mm -hmm. только вот компания ближайших друзей, то есть mm -hmm. э, Иван и Миша. Да, здесь упомянуть, что опять же в тексте был момент, когда министр культуры подходит к Ивану да. и говорит о том, что ты за ним присмотри, потому что у него явно что-то, с ним явно что-то не так. И второй момент, который отличается в книге и тексте, в, в, в, книге, в фильме и в книге, в фильме, Иван проговаривает Михаилу, что не пиши больше смерть. И говорит, я когда-то писал смерть, и вот после этого там два дня, ну какой-то срок, сейчас не вспомню, не мог ничего больше делать. А в сердце... А те... Михась, э, прошу тебя, как брата, не пиши больше. То есть даже не просто смерть, а просто картины больше не пиши. А оста... повторяюсь, остается два дружбана, они сразу расщехляют какой-то алкоголь, выпивают и начинают говорить по душам. Uh, Иван обеспокоен тем, что написал Миша, и Говорит, вот больше не пиши, или больше не пиши смерти, как ты вообще, вот как, как У тебя все нормально, да, да вроде как Получше, вроде полегчало, вроде не буду Иван писать, ничего не буду Иван не писать Дальше они выходят на прогулку, то есть с моей точки зрения Это вообще самый бессмысленный момент Фильма, потому что нам две минуты Показывают, как они гуляют по ночному городу Может их снова город хотели Показать Может быть снова да, хотели показать город, но опять же Там и города сильно не видно, там фонари Они гуляют по снегу, возвращаются назад и потом начинается второй момент который тоже там с моей допустим точки зрения второй, раунд, им... второй раунд общения и он проходит в какой-то момент они начинают цитировать известность их твои диамки купалы а кто там и где и насколько я помню в тексте этого момента нету нету вот а здесь режиссер показывает а да, кто там и где, там, в какой-то громаде, Беларуси, а что. Белар... они несут на худых плечах, горе свою, несут. Ну, короче, это я не Да, а что я хотели людьми зваться. И вот сидят два абсолютно разбитых. Интеллигента, которые раньше были, у которых раньше было все, а теперь не осталось практически ничего, в том числе у Михаила, скажем так, не осталось даже гордости даже своих детей, они произносят вот эти слова, показывая тем самым, почему можно сказать, что Шамяхин, возможно, хотел написать приговор капитализма, а написал он приговор интеллигенции. И мы напомним, что эти люди были при власти. И вот эти люди фактически. они... Весут часть виды. Да, и написал приехал... про бедных голодных крестьян, да. которые пригнечены царизмом, и так далее. А вы же, как бы, у нас кто-то и что-то можете, но вы ассоциируете да, этот стих с собой да, да. почему-то. Они даже с людьми, которые там голодают, там, может, похуже ваши. Вот. И после этого Иван прощается с Михаилом. Мишу вроде попустила, сказал... он обещал не писать, он успокоился и уходит домой, после чего э, нам показывают квартиру. Ивана, раздается звон, звонок телефонный, и оттуда говорят, что Михаил покончил жизнь. Повесился. Повесился. Жена Кстати, очень важный момент. В первом рассказе Михаил уже высказывает желание, значит, я, ну то есть высказывает, что я бы тут, короче, выпилился бы, но у меня нет даже пистолета чтобы застрелиться, а в петлю не хочу, я при немцах повесить себя не дал, и из-за них вот, вот то самое висеть не то буду. Он как мне самурай противно. хочет от пули или меча. А да, не от, это самое. То есть тот факт, что он все-таки именно повесился, Реально. причем не просто так, он повесился, потому что в фильме у нас показаны прямоугольники просто на стенах, по тексту там крюки от пустых картин, и он вот на саму... Ивану всю эту да, депрессивную. Это он еще один перформанс сделал, он появился на самыми от картин. Да. да. И mm. вот этот э... художник до конца. Да. да. Иван, он, он, он всю депрессивную вечеринку пялился на эти пустые крики и все они ему не нравились, вот. Ну и пока в конце Иван приходит, собственно, в эту галерею, там лежит Михаил, его жена рядом, заканчивает все приготовления, и жена тоже умирает. И, наш фильм... а, и в этот момент снимают. как раз-таки снимают второе полотно, и что мы видим в фильме? В фильме видим, что картина куда-то исчезла, от картины есть только рама, и сзади мольберт. И, ну, на мой личный взгляд, это режиссерский ход, потому что этот мольберт очень похож на окно. И кадр приближается, и такое впечатление, что режиссер, именно режиссер хочет нам сказать, что вы хотите увидеть, что было на картине, посмотрите в ваше окно, вы увидите, что происходит, что так шокировало людей. Что в тексте было немножечко... А не вот так. у меня была такая версия, что это некая, как бы, такая аллегория, что он... Ну, сам Миша, когда мы говорили, не пиши, говорил, что это как бы не живопись, это крик больной души. И мне кажется, даже сам Шамякин немножко воспринимал не только картину Миши, но и этот рассказ, в котором есть картина Миши, уже как свой крик больной души. И вот типа как бы крик больной души исчез вместе с больной душой и куда-то так чук, и осталась ну, пустая рама. Но в книжке рама да. была не пустой. Рама была не пустой. Итак. В левом стороне, в кровавом тумане, на зрителя по дороге прут иностранные машины. Тойоты, -то Мерседесы Да, такое. и там водители, водители за ними, там аж двоятся, троятся, у них там какие-то чер чертовы на монстр. монстры. В втором углу ре реалистично выписанная худая там в лохмотьях женщина-мать, которая тянет руки, а за ней рядышком лежат Трупики детей. Детишки там трупиками, так дорожка вымощенная прям буквально дорожка получается, вот как дурсочками дорожка поднимается в небо, в, в небо они уже выходят из трупика, вот такие, превращаются в души, души принимает архангел, вот, превращает их в облачка. Архангел похож книжки книжке на, на Лампе. Внезапно, да. То есть, он, собственно, поэтому так, Евланде, наверное, так быстро избежал. Yeah. То есть, шокировало, во-первых, аудиторию явно не то, что картина представила что-то очень впечатляющее. То есть, она впечатляющее, но в плохом смысле слова. То есть, она действительно крип большой души. Художник-реалист скатился вот в такое. Почему режиссер не показал картину? С моей точки зрения это он очень правильно поступил, но причины я вижу целых три. Первая, самая простая и бытовая. Для того, чтобы ее показать, ему бы пришлось нанять художника хорошего, хорошего, с хорошо поставленной рукой, потому что персонаж-то у нас вообще-то не, не лаком шитый, не, не лаптем. Вот. Значит, и написать что-то вот, вот подобное, при, при этом качественно это бы встало в копильку, да и кто бы за такое взялся бы. То есть оно бы не смотрелось, а чтобы оно смотрелось там еще в общем. Ну, то есть это как труд... это вообще визуализировать, потому очень что ну описать это можно, но была бы мазня какая-то, если вот представить, как это нарисовано в одном углу Мерседеса, в другом трупике, там вот какие-то облачка, это все на одной картине. Да. Вот. Ну то есть второй момент, да, то есть с, сработать аллегориями mm. и показать, что вот аудитория, ну то есть э, реакцию людей, которые только что общались с этим художником, которые ему друзья, и которые увидели, насколько ему плохо. То есть сместить акцент с дурно написанной картины на людей, сохранить отношения. Ну, вот. Мне кажется, что в обоих случаях как бы, люди шокированы не плохим качеством картины, да. а состоянием Миши, которого они хорошо знали. Это и да. подозреваешь, что это как бы еще не конец? <свист> Миша, может, еще что-нибудь, поэтому начинают резко откланиваться. Вот. Ну и да. И вот ва ва важный еще момент, который хотелось бы сказать. Это вот Шамякин хотел понимал, что он делает. То есть он специально описал действительно что-то дурновкусное, чтобы показать, что реалист Миша не, не вытянул аллегорию, потому что ему настолько плохо и он настолько в лоб сработал, сделал что-то очень низкопробное. Или. Это в том числе и недоработка самого Шавяка, который сам вообще-то очень сильно реалист, он прекрасный бытописатель, но с фантастическими аллегориями, даже с простыми параллелями в текстах, у него все очень-очень просто и в лоб проговаривается, никаких сложных вещей он не может. Это вам не вещь. Ты знаешь, мне кажется, что вот мне казалось, что в конце фильма должен зазвучать высокий Иисус, услышите нас на суше, нас он все глушит и галуша. То есть это вот именно крик больной души, в том числе и в исполнении Шамякина, который прежде всего хочет показать, что мы на грани, как тут Миша. Нам так плохо. Дорогие власти, сделайте что-нибудь. А все окружающие, сделайте что-нибудь. Нам так плохо, что хоть вешайся на крючке. И поэтому, в принципе, у него и персонаж такой, и он себе дает некую в его лице индульгенцию, что и рассказ у меня такой. И как бы в этом и суть, собственно. Давайте начинаете нас спасать. Ну и, конечно, заканчивается фильм тем, что... Иван Андреевич с рудочкой опять идут с коляской. Видимо, продавать остатки этих самых книг, которые. Авторских экземпляров, которые все еще не распроданы. В некотором смысле жизнь продолжается, хотя это не очень-то их жизнь. Вот, собственно, вот такой вот фильм. В принципе, фильм хороший. Очень рекомендую ну, к просмотру. Да, особенно тем, кто слушает разные ныне экстремистские каналы и верит, что в 1991 93 -м году действительно жилось хорошо, и масло еле было дешевое масло, которое употребляли просто больше, чем сейчас. Эпилог эпилога. Ранее я говорила, что у меня есть некоторая гипотеза, почему молодежь вряд ли станет читать Шамякина по собственному желанию. То есть в школьной программе его в рамках школьной программы его прочитать можно, и это даже довольно легко читается, хотя может быть не особенно интересно. Но для удовольствия читать его захочет мало кто, потому что у Шамякина при всей его прекрасной технике и очень в высокой наблюдательности нет одной важной вещи, нету чего-то собственного за этим. У того же «Короткие вещи», за что его полюбили, или у любого другого писателя, которого действительно любит аудитория, который может собрать вокруг себя фанатов, читателей, а не просто ценителей, есть вот что-то в перспективе, что-то за историей, вот какая-то мечта. Даже очень наивная, даже простенькая, даже, может быть, там несоответствующая реальности и глупая. Может, вот эти вот романтичные шляхти, шляхтицы Короткевича, какие-то фантастические элементы, что угодно, но что-то хорошее, перспектива. А у Шамякина была, таковая была пока он следовал конъюнктуре линии партии, и надо было вписывать светлое будущее. Ну, то есть, все сказали верить в светлое будущее, у него честно верил, и хорошо вписывал. У него замечательно получилось писать что-то свое за э, в Вернисаже и Земном раю. Почему? Потому что это он пережил, у него это болело. У него прекрасно получилось покритиковать и показать отсутствие этой перспективы. То есть его настоящая техника полностью хорошо раскрылась в этих рассказах именно потому, что без перспективы данной сверху, у него ее и не будет. И вот ее и нет. А, по, а по... такая литературная реакция. Да. Так. То есть реагирование на что-то. Не, не в смысле обзывалки реакция, а в смысле того, вот есть что-то, на что можно отреагировать. Отреагируем. А, да. Нету. Ну вот непонятно, на что не да. знаю. У меня лично нету. В смысле у него. Творческая беспомощность. Он не сказать. знает, куда вестись из читателя сам, mm -hmm. если ему не сказать. Поэтому же и появляется плеская ободонна, когда ну куда-то же вести надо, ну хорошо, вот значит Лукаш, ну хорошо, будем с Лукашенко. Вот надо теперь религия, ну, короче, как-то надо, ну вот во что-то же надо, будем пытаться впихнуть, между прочим, он впихивает ее в конец. Э Я бы сказал, что получается разговор писателя не читателя, а все-таки. В той или иной степени разговор с властью. Особенно в поздних произведениях, где просто крик о помощи обращенный к власти. То есть остальные ну, могут, конечно, посчитать посочувствовать, но вот как бы я себя не вижу в этом сюжете нигде, что называется. Да, потому что власть должна сказать мне, куда мне вести людей. У него есть крик души в этом крике души: о том, что теперь мы должны вести их в новый, в новый земной рай, которому название Черт, они даже не придумали оригинального названия, да как же они могли? Он, Гитлер даже с этим справился, да, у него упоминается Гитлер, Гитлер с этим справился, он вот эти все старые названия отбросил, он там, значит, придумал свой национальный социализм и пытался хотя бы вот туда вести. То есть он на что угодно готов, ну дайте мне, э, я для черта оду напишу, он говорит это прямым текстом, ну скажите, закажите у меня эту оду. Но ну, это драма, на самом деле, историческая и личностная, потому что, ну да, таких людей было много, как бы, можно им посочувствовать, но, как бы, можно еще посочувствовать нам, потому что эти люди находились при власти. Отчасти благодарим, все так прекрасно и получилось. Да, здесь я бы хотел сказать, что это очередной раз поднять тему, которую, про которую я говорил в видео про Короткевича, что именно вот такое формирование культуры, как... То, что дано сверху, оно формирует прекрасных, скажем так, ремесленников, прекрасных людей, которые могут отразить действительность, которые могут показать то, что от них хотят, но которые абсолютно не видят того, куда, эти люди, куда можно вести людей самим, пока им не спускают сверху. И это приводит вот именно к той самой культурной импотенции, которая началась в… Постсоветской культуры, там в 90-е и возможно, продолжается даже до сих пор, когда все культурные деятели кричали о том, что дайте нам свободу, мы сейчас начнем творить. И как только они получили эту свободу, у нас получается э, все та же, э, скажем так, теми же приемами, но, поскольку нету. Цели, куда везти, у нас получается все эти утапленные солнцем и прочее... То есть Сталина, которое осталось еще, еще с, 90 с начала 90-х годов. Другой тип завезли Ну, я бы при всем при этом все-таки отдал никуда не уважение Шамякину, как такому... Не сдавшемуся и неутомимому бойцу литературного фронта, который сидел без картошки, но все равно что-то писал, даже на белорусской моле при этом, что-то пытался издавать, и пытался лучше, ну, получалось, не получалось. Как получалось? С этим как-то воевать. Да. Вот. Я не знаю, дорогие зрители, было ли это интересно вам, но нам по какой-то странной причине интересно в этом всем копаться, ковыряться и разбираться. Поэтому, как бы, ну будут еще передачи, и мы продолжим это дело. Есть некоторые планы, вот э, Гениюш Фильм по Гениюш хотели обсудить. Возможно, дойдем до Леся Домовича. И, возможно, придумаем еще что-нибудь. Вы там лайкайте, если все это не совсем плохо. И оставайтесь с нами. И пишите в комментариях, чтобы тоже хотели посмотреть. Да, э, коврик для мышки купим, очки тоже купим, и будет все гораздо лучше. До новых встреч.